Для чего существуют болезни? Этот вопрос очень стар. На него не могут ответить ни врачи, ни какие-то другие специалисты. То есть, если брать древние знания или глубинную психологию, те, кто занимается гипнозом, власть человеческое подсознание, то ответ такой. Болезни придуманы... Создателем или творцом, потому что люди живут неосознанно, они не понимают, зачем они живут, что они делают, зачем они делают, какие у них интересы, куда они идут, что они хотят. Они просто плывут по течению, поэтому э, в индийской философии есть такое понятие карма, то есть какие-то назовем, проблемы в жизни, которые человека заставляют думать и становится более осознанным, а не бездумно поступать в этом мире, как он хочет, под наплывом эмоций или каких-то впечатлений. То есть по-любому любые болезни человека ведут к осознанию и пониманию, что же он хочет делать, что можно делать, а что нельзя делать. Поэтому болезни всегда несут свой плюс. Помимо того, что они повреждают тело. Любая болезнь, даже очень сложная. Есть такое понятие, что есть два пути жизни человека. Есть путь осознанный, когда человек знает, что хочет и стремится к этому. Но на него не воздействует то, что называют карма. Вот эти случайные события. У него размеренный день, запл... распланированный. Он знает, что хочет, что кушает, что будет делать, к чему стремится. Он все свои... Мысли, чувства направляют в одном направлении. Либо человек просто живет, течет по течению жизни. Просто проснулся, просто не знает, что хочет, просто идет куда надо. Он не знает, хочет он этого делать, не хочет. Вот отсюда и появляются болезни. Спасибо всем за внимание.